أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمان الرسول بما أنزل إليه من верить но в толковании говорится Садка. Садка считал правдивым пророк ар посланник определенный посланник то есть наш последний пророк Мухаммад Мустафа саллиллаху вассалям, уверовал или же считал правдивым то что ум зиля и лейхи, что было неспослано мин раббихи от своего Господа. Уверовал в аяты священного Корана иманен тавселиен Верой подробной, то есть, который мы учили, это шесть столпов веры, мы знаем, что кто верует в шесть столпов, называется только верующим, только при уверовании в шесть столпов. «Бима унзиля илейхи бихи здесь имеется в виду именно Писание от Всевышнего Творца, то есть полностью Священный Коран. Священный Аллах в Священном Коране в суре аш сорок вторая сура, аят 52-й, говорит, Басмеллахи Рахмани Рахим, Ма кунта тадри маль китабу валал иман. Ва ма кунта тадри ты не знал маль китабу что такое книга, то есть Коран? Валяль Иман и что такое вера? Всевышний Аллах говорит, макунте Тедри, ты не знал. И здесь мы видим до неспослания Откровения по последнему пророку, до неспослания Корана, как мы видим из Аята, он не знал, что есть Коран и что есть вера, так как мы знаем, у него не было учителей, в отличие от супруги Хадиджи, которая брала знания у дяди своего, и она знала о предыдущих пророках, посланниках, и она имела информацию о шариате, а пророк же не знал. в Суре аль касас 28-я сура, повествование в аяте 86 всевышняла Аллах говорит: в аяте восемь и ты не ожидал что «тебе будет неспослана книга». И верующие тоже уверовали, как посланник Аллаха «Мир ему и благословение. Далее Всевышний Аллах перечисляет столпы, веры И Всевышний Аллах говорит кольюн Все, каждый из них. Амена. Уверовали. И здесь, в этом эти мы видим, Амена уверовал Ар-Расулю посланник. И Вальму Минуна. КУЛЛЮН АМАНА Верующие, каждый из них, уверовали. Мы видим, как Всевышний Аллах для посланника отдельный глагол Амена говорит. То есть, если углубляться в грамматику, то АМАНА Расуле одно предложение. И... Разделяет предложение Союз В» и Аль-Мунуна кульюн Амена. Второе предложение, где верующие имеют тоже глагол Амена, но в данном случае он идет как сказуемые. И на что обращать внимание, что Аллах не говорит, у верующего посланник Аллаха и верующие. Ведь если мы посмотрим на перевод Корана, там говорится, что посланник Мухаммада, богатство Аллах, приветствует, уверовал и верующие, то здесь идет в переводе, что вера одинаковая. Но когда мы смотрим на текст и на тафсир, то мы видим, как толкователь описывает мудрость, где он говорит, что уверовал посланник одно предложение, глагол уверовал отдельно для посланника, без союза, без соединения к другому предложению. Что же касается второго предложения, верующие уверовали. И здесь мы видим, что есть разница между верой посланника Аллаха и между верой верующих. Поэтому два раза сказано глагол Амена. То есть в чем мудрость? Почему Амина Расулю и Колюн Амена? Если кто-то спросит, нельзя ли было сказать один раз только Амена Расулю? Вальму Уверовал посланник И верующие И раз Всевышний Два раза сказал «Амана», В Тавсире мы видим Мудрость В чем мудрость? Пророк Мухаммад Мустафа, мир ему и благословление Видел То есть его вера Именно с видением Ведь он совершив ночной перенос из Мекки в Иерусалим, из Иерусалима на небеса, то есть Мягарач, мы говорим, есть Сура и Сра, знаете, и здесь он видел, и у него вера соответствующая. Что же касается верующих, то они не видели, не видели как пророк, уверовали каждый по своей причине и через разные доводы, чудеса, доказательства и через разные причины уверовали, что Создатель все-таки существует. А Пророк же все видел, видел Рай, ад, ангел видел, И в этом и заключается мудрость, почему два раза было сказано глагол «эмэнэ». Билляхи. Хоть и здесь предлог родительного падежа «би», который привычно переводить как с, как в «бисмилля», с именем Аллаха, с его именем, Но здесь э, мы задаем вопрос. Уверовал посланник и верующие в кого? В Аллаха. Поэтому «би» переводим как «в». В Аллаха уверовал посланник и верующие без посредников, что лишь Он один, один Творец, один лишь Создатель оналя и Катихи и в его ангелов то что они почетные и есть четыре великих и у нас на теле 384 ангела и ангелы телохранителей хафаза ангелы писцы катибин и что они являются его созданиями из света, но не помощниками и уж не дочерьми, а созданиями прекрасными, которые Аллах создал из Нура. В чем же мудрость, что Всевышний Аллах создал ангелов? В ссоре. Семьдесят девять аль Вырывающий Всевышний Аллах говорит Бисмилляхи рахмани рахим Аллах говорит здесь, что Он Создал ангелов И дал им Обязанности В управлении Во Вселенной Природой сур, душами и всеми, что существуют, причина создания не то, что Аллах нуждается в их помощи, а то, что Всевышний Аллах наделил их способностями и до сотного часа они выполняют свои определенные функции, и обязанностей. И сутный час тоже настанет в тот день, когда ангел протрубит, и этого ангела мы называем Исрафиль Вэкутубихи, и уверовали в Писание. Сначала были неспосные свитки, затем книги, Тора, Псалтырь, Евангелие, Коран, пророком Муселям, Тауду алейссалям, Аисалям, Мухаммаду, Саллилаху и уверовали в его посланников. Известно было 313 посланников. И здесь, в 285-м аяте Суры Бакара, мы увидели четыре условия веры. Вера в Аллаха, вера в Его ангелов, вера в Его Писание и вера в Его посланников. Но есть когда то спросит, ведь столпов веры 6. А здесь только четыре. Где остальные? То Уфасир говорит, что здесь не упомянута вера в сутный день по той причине, что она входит в веру, описанную в Писаниях. То есть, если сказано, что посланник Аллах и верующие уверовали в Писания, четыре Писания, то в каждом из них было сказано в сотный день, что она будет и что будет результат наших дел. И, соответственно, его здесь говорить Будет смысл именно какой? Перечислять, если верующий верит в каждую букву, что написано в Писании. И это является верой в его Писание, то есть кутубихи. Также есть ривает. То, что мы разбирали выше, то есть говорили про разбор предложения по грамматике. И есть мнение, что уверовал посланник Аминар Расулю. Есть мнение, что Куллюн Куллю Вахидин минар Расулин. То есть каждый из посланников и. «Все верующие уверовали в Аллаха и до конца данного аята». То есть здесь делят предложение, которое разделяет союз в, «Посланник и каждый, каждый из верующих уверовал». Или же второй вариант. «Каждый из посланников и верующие уверовали» есть вот такие два варианта по поводу разбора данного аята ля нуфаррику мы не различаем это предложение как посланника Аллаха мир ему и верующих это тоже из условий веры что мы не различаем «дайна ахадин» Между кем бы то ни было, «мин русулихи» Из посланников Аллаха. То есть, уверовав в одних пророков, мы не отрицаем других пророков, «кама каала аль ван-Насара» И, соответственно, на нации, то есть это наш пророк, это их пророк, мы так тоже не делим, так как Всевышний Аллах говорит Ляну ну фаррику». Этим а этом нас учат верить и принимать одинаково, что все они от одного всемогущего Творца. Все они пророки Аллаха, все они посланники Аллаха. Независимо от то, какой нации был и они сказали то есть это след веры они то есть верующие сказали сами мы услышали то что от Всевышнего Творца нам принес посланник Аллаха ватарна и подчинились, повиновались его приказам и услышали его запреты. Также есть ревоят, что данный аят был сказан ангелом Джабрельм, алейхиссалям, посланнику Аллаха, мирами и благословления. И когда ангел сказал «Колю ватарана», то есть «Они, верующие, сказали, мы услышали и повиновались». Наш пророк на это ответил Гуфронеке. «Твое прощение», то есть в значении «прости нас». И вот здесь интересный момент. Когда ангел говорит «Они услышали аята из Корана» и Подчинились? Почему Пророк говорит, прости нас? Пророк говорит, что они уверовали. Ангел Джабраль, алейхиссалям, говорит, верующие уверовали, а пророк говорит, прости нас. Какая связь? Почему пророк говорит прости нас? В этом предложении то есть прости нас, есть указание на то, что просить прощения, это является результатом веры. Это след поклонения. Иногда говорят ведь, почему ты идешь в мечеть? Каяться, да? Грешный, да? И здесь Вместо обеда нужно радоваться. Ибо человек, когда идет в мечеть, каяться, просить прощения, это означает, что у него вера есть. Ведь это результат. Луфаруанака, это предложение идет после того, как упомянуто условие условие веры упомянуты. И вот тогда говорит именно Луфаруанака Рабана, прости нас, это след поклонение, что именно человек видит себя виновным в своих грехах, никого то другого он обвиняет, а именно что он сам, сам признает себя, что именно он является причиной своего состояния, поэтому просит прощения за содеянные грехи. И здесь в толковании говорится, что просить прощения – это из нравственности. Всегда просить прощения, это нравственность, во-первых. Это восхваление за каждые минуты, секунды. Это и есть благодарность Всевышнему Творцу. И это признак сильных. Только сильные могут каяться, и это и есть сила просить прощения. Поэтому мы часто говорим, «Альхамду лиллях», «Хвала Аллаху», Аллах", «Я прошу прощения у тебя, о Аллах», «Ла хавля ва илля биллахи ла ри ла «Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха во все времена, мы говорим такой зикр. И это оградит нас от наказания как в этом мире, так и, так и в мире вечном. Инша Аллах по воле Всевышнего Творца. Также говорится в Тайвсирии, что человек не достигнет истины во все времена, только если он будет каяться просить прощения и будет подчиняться и будет видеть во всех делах Всевышнего Творца. То есть он будет видеть, что хозяин какого-то происшествия не виновник человек, или же благодарность человеку, а именно, что создал, создал ситуацию, создал его окружение, все ситуации, которые нравятся им или не нравятся Аллах, он, когда это начинает понимать, видеть, это и есть наличие веры, признак веры. И это одна из тайн данного аята. И он будет находить довольство в подчинении Всевышнему Творцу радоваться и благодарить. То есть он не будет заставлять себя делать что-то, а будет делать по собственному желанию из-за радости, из-за того, что он окрёлённый и он понимает, что Всевышний Аллах его видит и он его испытывает и он живой вознаграждает и дает ему силы. И тогда человек сможет очистить свое сердце, и войдет нур Всевышнего Творца, и будет разум полноценный, и мысли светлые, и здоровье будет не только физическое, но самое главное – это духовное. «Ва-илляй и Лишь к тебе. Почему говорим лишь? Потому что илейка опережает слово ⁇ масыр поэтому снова образуется ⁇ тахсыс ⁇ То есть лишь только к тебе, масыр», наше возвращение. Биль-Маути валь-Бархти. Смерть, Маут. Но здесь нужно упомянуть аят из Корана, из суры 3, -а аят 185, где Всевышний Аллах говорит, бисмилляхи рахмани рахмим, куллю нафсин за каждая душа вкусит смерть. Всевышний Аллах не говорит, каждая душа умрет а вкусит, то есть попробовать на вкус. Поэтому мы и говорим, не умер, а перешел в мир иной. А иногда говорим мархум, то есть человек удостоенный рахайма, милости Всевышнего Творца. Этого мы, конечно, не знаем, достоин ли он или недостоин, но мы используем данный исма и Стрательного залога Как мольба, дура В адрес спокойного, Чтобы Ангелы нас окружающие Сказали аминь И иншаллах так и будет О ком мы говорили мархом То он и будет Мархом То есть удостоенный Милости, милости Всевышнего Творца «Ля калифу – «не возлагает мукаллиф». Знаем, человек, достигший совершеннолетия в здравом уме, который обязан совершать намаз, мы называем Однако Однокоренные слова. Здесь «Ля – «не возлагает кто?» «Аллаху» – «Аллах» – «Нафсен» – «На душу» – «Илля вусь Кроме возможного, кроме того, что она сможет выполнить, то есть она душа. Для нее, для души. Предлог родительного падежа лем для или же душе. Плюс к этому данный предлог имеет смысл, что не просто переводится для, но и также означает дозволено, халяль. Затем также смысл возможно, можно, разрешено. И также в этой же букве есть смысл пользы. И еще один смысл это за. То есть за нее можно сказать заступается и все перечисленные смыслы. Н на то, что она, душа, кэсэбэд, приобрела. Кесеб. То есть душа увидит то, что она в этом мире совершала благие деяния, увидит вознаграждение, Эджир и сэлоп. За все, что душа приобрела. И Семья сюда входит, и дети, и вся жизнь, за которую человек увидит вознаграждение от Всевышнего Творца. Вералей гелемек Раля предлог ради зеленого падежа. Здесь же, в отличие от предлога лям, наоборот. Раля означает. На, и также есть смыслы, как против. И вред, если ляга означало за нее, заступится и будет польза, то алега означает наоборот. То есть против души будет на то, что она иктесабет приобрела, в результате чего она увидит. Наказание. То есть аль означает вред. Ляга означает польза, а райга вред. То есть она увидит вред своих дел, вред своих последствий и греховных поступков. поступков. Здесь будет против человека, если жил не по законам. Создателя, и семья, и дети, и имущество, которое было потрачено не по назначению, и время, за которое тоже человек будет нести ответственность. Вот в данном случае «Аля» означает «против». То есть все его действия будут свидетельствовать против нее, против души, против человека. Далее Всевышний нас учит, как правильно драго делать. Обращаться к Нему, спрашивать. Свинагирам не рай. Роббана, Лету Ахитона, Иннасина, Охтоп. Роббана, Он наш Господь, Лету Ахитона ахада не взыщи с нас и если мы забыли эу ахта'на или совершили ошибку это аяб священного корана и это слова Всевышнего творца он сам говорит сам нас учит как дуа делать? Здесь мы видим, что сам Всевышний Аллах показывает, что мы в сущности или, как сказать, потенциально можем совершать грехи. И как он выше говорил по поводу Мукаляв, по поводу возлагания приказов запретов на душу здесь же Всевышний Аллах показывает что ошибки грехи совершенные по забывчивости они вероятные возможные и требуют прощения то есть чтоб мы спрашивали прощения напомню есть изречение, где говорится, что Всевышний Аллах сказал, если бы человек не грешил бы, то я уничтожил бы его и создал бы того, кто грешил бы и просил бы у меня прощения. Здесь главное не грешить и главное не вывод делать, что оказывается можно грешить, а вывод в том, что мы жить без греха не можем. Только пророки безгрешные. Мы же совершаем грехи и ошибки, а главное, чтобы просить прощения. И также есть изречение пророка, где он говорит: анил умнати, поднялись с моей общиной, то есть простились, аль-Хатал ваннисиян. Ошибки и забывчивость, то есть действия, совершенные по ошибке, или же из-за того, что человек забыл, как Адам Алайхисалам, он забыл, что нельзя было подходить к дереву и подходить к плоду, он забыл, что плод был запретный, поэтому он его взял. И в данном изречении мы видим, как пророк говорит, что если мы совершили ошибку, или же по забывчивости, или же хата, то это Аллах прощает, ведь Он – Гафур прощающий, и также есть имя у Него – Гафар, более прощающий. Милость Всевышнего Творца. Раббана <реклама> вала тахмиль исран. Радана Он наш Господь валя тахмиль, и не возлагай ралейна на нас исран, трудности, тяжести, бремя. И здесь Вышний Аллах нас учит, как правильно два делать. Ведь иногда мы слышим, как мусульмане что-то просят. И когда Всевышний им дает, потом он кается, говорит, зачем я это спрашивал. И самое лучшее, когда мы что-то спрашиваем, надо говорить «благое». То есть в конце нашего дуа, нашей мольбы, если мы скажем «благое», то то, что мы спрашивали, он в действительности будет для нас благим. Ведь Всевышний Аллах в Коране говорит, когда к вам приходит счастье, вы переживаете, но не знаете, что это же для вас лучше. А когда вам приходит счастье, вы радуетесь, но вы не знаете, что это же для вас хуже. И если будем говорить хаир или во благо, что по воле Всевышнего Творца то, что мы спрашивали, инча Аллах действительно принесет нам лишь благо. حملته, как ты возложил бремя тяжести, трудности, на тех, кто был, жили Мин Каблина, до нас. В Тепсиде говорится, что речь идет о детей Израиля, которые, когда они совершали грехи, их покаянием было, то, что они себя наказывали И отрезали себе руки Таким образом они очищались И также, когда у них одежда пачкалась Они испачканное место отрезали и выкидывали И в день они совершали 50 намазов к тому же намаз можно было совершать лишь в мечетях и нигде, кроме мечетей. Закет от имущества была одна четвертая, нужно было отдавать бедным и неимущим. Грехи, которые не совершали ночью, утром на двери уже была надпись что он ночью делал. И все это видели, и его грех был очевидным и обнародованным. А если мы посмотрим на общину последнюю, Мухаммада Мустафа, саллиллаху алейхи то мы, как небо и земля, Наши действия, наши намазы, плюсы и минусы, Всевышний нас одарил огромной милостью, которые не видели поколения, живущие до нас. Аллаху аквер. Рабена валятуха мильна, меля толкате, ленаби. Рабена Он наш Господь, валятуха мильна и не возлагай на нас ме то, что ле толкате. Нет силы, нет возможности бих совершать действия. Не возлагай на нас О наш Господь И также из этого это мы видим Раз сам Священный Аллах Учит нас так говорить Значит и вывод Он с нас не спросит за то Что нам под силу и не было Что мы и не совершали И следующий вывод То что если он на нас Что-то возложил Вывод У нас есть сила на преодоление трудностей которые он нам дал и на достижение цели которые мы хотим есть и всевышний создал ситуацию значит у нас есть на это сила И здесь очень похожие слова, хотя в произношении мы видим разницу Рафу и Гафара. Рафу означает, что Аллах нас учит просить прощения, и Рафу означает простить грехи так, что даже следа не останется, то есть бесследно и на тетради. Деянии, и нигде не будет ни следа от греха, а глагол гафара «гафур» означает скрой, скрой грехи. -анна». «Анна» означает от нас. От нас стери грехи так чтобы даже следа не было в и ИГУФИР ВА ГУФИР Прости, скрой для нас грехи То есть здесь скрываются и люди не видят и не увидят их, их. Но они в реальности есть Поэтому здесь мы тоже можем делать доре. О, Аллах, не показывай чужие грехи мне, а мои грехи другим. О, Аллах, не показывай чужих грехов для меня, чтобы, они, чтобы люди передо мной были безгрешными, чтобы я видел их безгрешными и чтобы меня видели безгрешными. Это самая лучшие двора, когда очень много распространяется гайбет сплетней и, соответственно, если мы не увидим грехов, значит мы не будем сплетничать, и если наши грехи не увидят, то в результате этого и у нас не будут сплетничать ведь это же лучше вархамна прояви нам милость свою сделай нас достойными твоей милости рахмет и если кто то спит почему прощение варфуанна вагуфирляна стоит впереди чем вархамна Мудрость заключается в том, что требование милости после прощения возможно тогда, когда сначала очищаемся от грехов, освобождаемся от них и лишь потом украшаем себя. Про это даже изречение что сно, сначала очищение, освобождение, и лишь потом украшение. Ты наш Господь Фэнсурна. Частица Фэ имеет смысл так. Он сур. Так помоги. На, так помоги нам. И здесь мы видим предлог родителей падежа раля. В этом случае помощь, когда связана с предлогом раля, меняет смысл на победу. То есть, разреши нам, дай возможность одержать победу «Аля лькауми лькафирин» «Каум народ» «Кафирин» «Неверные» «Помоги нам одержать победу, победу над народом неверным» По поводу глагола «кэфэро» Кайфер также нужно иметь в виду, что глагол кайфа означает скрывать, покрывать. И не всегда надо переводить лишь имея только некий багаж информации, то есть быть иноверцем или же атеистом, безбожником. Есть аят в Коране, где Аллах говорит «Юкафиру сайи атикум» Это говорится в суре Бакара Аят 271 рахмани рахим. «Ва юкафиру анкум мин сайи атикум» И вот здесь глагол «Юкафиру» никак не означает иноверие. Так как сайят -E -E означает грехи, и здесь действующее лицо Аллах, Аллах ваши грехи и у кафир скрывает. Поэтому глагол кафара нужно иметь в виду, что смыслов очень много. И надо быть очень аккуратным, когда используем данные слова. Пусть Всевышний, Всевышний Аллах поможет нам достичь, постичь тайн Священного Корана. Инша Аллах.